Итог игры наработка опыта, ну что-то вроде того. Человечество играет какую-то роль, как, например, мыши в лабиринте или игровые программки. Кто больше или меньше набираешь очки, идешь дальше, и тогда уровни, которые зачитывается победным. Что происходит потом? Игра ведь продолжается, выход на следующий уровень, сложнее уровень, сильнее ты, сильнее препятствия, способности становятся защищеннее. Только игры для вселенной и человечества. Все развитие воссоединяет миры, как итог воссоединится, и мир станет иным. Что за этим следует? Трансформации всех всего чего-то изменит в объеме Вселенной, части его будут не будут проявлены, как это будет быть частью бездны в Боге. Коллеги, у вас тоже что-то, поток сознания. Ну Здесь вот тоже чувствуется наличие бинарности. Если мы в программе, значит ты не живой. Если ты не живой, значит, тобой играют. Ты персонаж. Если ты персонаж, значит, есть игрок. Если есть игрок, значит, ты зависишь. Но вот эта вот логика, да, она убьет вас когда-нибудь, вот эта бинерная логика. Потому что только так и никак иначе не позволяет вам увидеть очень много чего. Да, мы в программе. Да, есть персонажи, есть игроки. Как есть игрок для вас, а вы персонаж, так и вы игрок для какого-то другого персонажа. При этом при всем одной формой игры мирописание не заканчивается. Это одна из тысяч миллионов форм. Если упереться только в эту форму, жить невозможно. Правда, очень скоро очень захочется немножечко повеситься, как говорит Зранецкий. Ну, серьезно, чуть-чуть совсем. Да? Ну, так, чтобы геймовер полный, вы буквально воспринимаете понятие программы. То, что сейчас называется программой на вашем железном друге, программа, которая творится во вселенных, имеет те же принципы, но совершенно другие проявления, абсолютно другие носители. Она разумна больше, чем вы. И уж кто-кто может себя более живым считать, так это программа, потому что вы часть неё. Если вы хотя бы один раз это попробуете прочувствовать, так прямолинейно формулировать понятие человек-мир вы не будете. Но в вашем вопросе, коллега, звучит ужас. Понимаете, какая штука? Звучит ужас. В части какой-то задумки. Смысла этой задумки мы не понимаем, кто нашим управляет, мы не знаем. Не то чтобы вы не имели права на подобную точку зрения, мы все проходим через, через, через этот праксизм, да, как ребенок, который осознает в конечном итоге, что рано или поздно он умрет. Первый шок для маленького человека это понятие смерти. Как же может быть так, что я завтра умру? Кто же будет играть в игру? Это всего лишь отображение одной из функций этой самой программы. Отображение в алгоритме игрок-персонаж, где они очень часто меняются местами, где все мы друг для друга являемся и игроками, и персонажами. Это очень шизофреничная позиция, абсолютно метафизическая. Словами ее описать никак невозможно. Абсолютно. Потому что пока нет слов для описания программы так, чтобы описать ее достоверно. Пока мы можем опираться на описание программы, построенной на нуле и на единице. А это не отражает всю глобальную программу игры даже на миллионную долю процента. Совсем. Вы узнаете, кто игрок, это тот же самый ответ, как на вопрос, есть ли эталон. Вы узнаете об этом, только дойдя до конца. Только осознав самого себя. Или, как сказали бы ваши раздражающие вас элементы, пробудившись. Мы не будем пользоваться этот термин, мы будем постигать процессы постигать процесса этой игры. И поверьте, я здесь вам не, не дам инструкции о том, что вам надо делать, чтобы постичь. Это всегда очень индивидуальная алгоритмика, потому что эту программу вы пишете сами каждую секунду времени, и она у каждого своя. Повторов не бывает. И тот, кто вам подгружает свои исходные коды для формирования программы, это эгрегориальная подгрузка чтобы вы все работали на какую-то другую индивидуальную программу, чтобы кто-то другой дошел до следующего левела, а вы нет, потому что вы свою, свою жизнь и энергию отдадите на него. Не делайте это, коллеги. Никто вам не даст очень четкого и точного ответа. И я не буду.